Привет полуночники, меня зовут Дмитрий Мори, у нас сегодня скорее всего понедельник, соскучились по теплым ламповым понедельничным полуночным видео? Я тоже, сегодня у нас будет отличный повод поговорить, потому что как я вам обещал недавно во вкладке сообщества, то есть я как бы не обещал, я намекал, но вы сказали давай, в общем у нас сегодня будет крайне эмоциональная... И абсолютно не структурированное, а спонтанное видео про книжку, про переводы. То, что у нас с вами так хорошо когда-то в свою очередь, в свое время, получалось. Вот, вы уже видите эту спонтанность. Сегодня я в первую очередь хочу поделиться с вами, ребята, своими впечатлениями и эмоциями, а не донести до вас что-то умное. Хотя и так не всегда я это делаю, довольно редко даже, но сегодня все-таки больше про эмоции, потому что я недавно дочитал Звездный десант Starship Troopers Хайнлайна, и я прям, ребята, я в диком, в диком, в диком, в диком восторге, как вы можете уже видеть по тому, как я разговариваю Мне очень понравилась эта книга Я не помню, когда я чем-то настолько зачитывался Что вот прям буквально до двух часов ночи Читал я ее на английском Но тут интересная история Читаю я не так уж и много То есть как, с одной стороны я читаю много и много читаю на английском, но, как правило, это в основном по работе, то есть по переводческой моей работе. Это какие-то статьи, это какие-то тексты, это документы, которые я перевожу по работе. А художественную литературу я читаю довольно странно, я не могу читать ее, как нормальные люди должны читать книги, то есть все время и регулярно. У меня как-то запойно происходит, то есть я могу... Полгода ничего не читать, винить себя и кушать изнутри, а потом мне попадается какая-то книжка, или я берусь что-то читать и могу целую серию вот так проглотить. В прошлом году так, например, было с железной, с «Хрониками Амбера», сколько там, 10 книг, по-моему, да? Я их прочитал, ну не соврать, за месяца полтора. И потом еще полгода опять ничего не читал, если я все правильно помню. В общем, вот такое запойное чтение. И что касается чтения на английском и на русском. На английском я читаю обычно, как я уже сказал, профессиональную литературу. Ее довольно много. И поэтому мне вот, знаете, иногда хочется почитать, просто расслабиться. Вот сесть вместо того, чтобы там YouTube какой-нибудь смотреть. Сесть и почитать. Вот так провести свое время с пользой. Но чтение на английском, как вы, ребята, знаете, это, ну, это такой челлендж, как правило. То есть довольно редко получается вот взять книжку на английском, вот так вот расслабиться развалиться и читать ее себе как царь потому что ну, надо думать обычно больше думать чем когда ты читаешь книги на русском ну или многие книги на русском то есть это сложнее и заставить себя тяжеловато особенно вечером когда ты уставший и хочешь отдохнуть поэтому я для себя нашел Такую концепцию. Я читаю художественную литературу на английском, но в основном я взял за правило перечитывать книжки, которые я когда-то прочитал на русском. Вот мне понравилась книга, и я ее перечитываю потом на английском. Так было с Гарри Поттером, так было с Брэдбери, так было с Азимовым недавно, так было с Толкином. То есть я довольно мало читаю новых художественных книг. На английском сразу, не читав перед этим их на русском. Ну, вот так вот у меня пока сложилось. И Звездный десант... Стал очень интересным исключением, он стал вот такой яркой молнией, которая озарила мой читательный небосвод. Интересно, вот я сейчас полноценный книжный блогер или нет, когда я это все рассказываю. Короче, как дело было? Я хотел что-то такое, вот знаете, почитать легенькое такое, ну фантастику какую-нибудь, не сильно замудренную, чтобы ну, просто отдохнуть. И взял хайнлайна, скачал его на свою читалку, вот моя читалка, бумажные книги я обычно не покупаю. То есть я покупаю только самые любимые, которые я уже прочитал, проверил и убедился, что все хорошо, надо брать А что-то в первый раз я обычно читаю вот так Скачал я хайнлайна на, на русском, начал читать Читаю первую главу и что-то как-то вот, ну как-то не идет Что-то не то, вот как-то мне не... А, я не знаю, вот не идет и все, вот бывает так, вот берешь книжку и она не идет, я не могу это объяснить. И я при этом помнил, что Heinlein это крутая должна быть книжка «Звездный десант». Мне его прям сильно рекомендовали, он у меня где-то там в 10 списках разных есть. Думаю, да что ж такое, да не может быть, ну как так? Я беру и скачиваю оригинал. У меня просто мысль такая, блин, не может быть, чтобы это была плохая книга, может быть с переводом что-то не то. И короче, ребята, с переводом было что-то не то. Я сегодня мог бы все видео, как я это обычно делаю, разносить чужой перевод просто, Просто втаптывать его в грязь. Но я стараюсь последнее время от этого отходить все-таки как-то быть более сдержанным в этом плане я могу сказать только вот это я первую главу прочитал на русском вот Покерфейс абсолютный такой ну о, книга но м -м, ну ладно ту же самую первую главу я читал на английском я угорал просто я я в таком восторге ее читал мне было и смешно и интересно и все на свете то есть как будто я прочитал хреновую книгу а потом хорошую книгу но это была одна и та же книга понимаете и после После этого у меня какая-то уже совсем страшная болезнь началась. Я боюсь браться за переводы. Ну, то есть я боюсь взять книгу, которая была в оригинале написана на английском, взять ее и читать на русском. Я, я уже не могу себя заставить, потому что у меня где-то там на задворках сознания сидит вот этот вот, я не знаю, червь, который меня точит. А вдруг перевод говно? А вдруг перевод плохой? А вдруг он испортит тебе впечатление от книги? Может, сразу оригинал почитаешь? Думаю я себе. Я, наверное, так и буду поступать. Я сейчас немножечко вам просто процитирую. Ну, у меня тут кое-что записано из... Из этого перевода и потом немножечко еще расскажу про книгу, окей? Сразу хочу сказать про тот перевод, который я нашел. Я не выбирал переводы на самом деле, я нашел просто ну, первый попавшийся, который был в интернете и начал его читать. Это был перевод, чтобы вы знали, на что не читать, ага. Это был перевод, у меня тут где-то записано, Ян Кельтский что ли. Это, короче, псевдоним дамы по имени Яна Ашмарина, которая была, насколько я понял, иллюстратором и немножко переводчиком, была, потому что она тоже умерла, ну, видимо, от старости. Перевод, кстати, 2003 года. Ну, вот, вот, например, просто, да? You are supposed to know the plan, but some of you ain't got any minds to hypnotize, so I'll sketch it out. Это говорит сержант перед тем, как у десантников, собственно, высадка на планете. Перевод. Считается, что вы знакомы с планом операции, но надежды на вас мало даже с гипнозом. Поэтому я повторяю еще раз, солдатам, поскольку план сложный, а надо делать очень быстро, и они подсознательно должны помнить, что им надо делать, перед высадкой им гипнозом вот этот вот план в голову, в мозг, значит, заносит. Он говорит, да у вас некоторых мозгов-то нет, чтобы их там гипнотизировать, господи, поэтому я вам сейчас еще раз все объясню. И чувствуете, да, вот эта разница в посыле, и вот сержанты, например, ну поскольку кто из вас не знает, звездный десант это про армию, во многом такой... Его даже называли милитаристский роман. Там много вот этого армейского всего. В переводе в этом это просто теряется абсолютно. Это, я не знаю, вымыто. Роман от этого теряет гигантский просто вот кусок своего обаяния и очарования. Еще примерчик приведу. You've wasted 10 seconds already, so you smash and destroy whatever's at hand until the flankers hit dirt. Перевод. Постарайтесь получше вычистить все там внизу, чтобы фланговые спокойно кнулись носом в землю. Но опять же, если вы advanced, вы я думаю поняли пропасть между оригиналом и переводом. Ну, несколько комментариев, да, что hit dirt. Я про это еще расскажу, Нет, я сразу расскажу. Короче, в американской, в англоязычной научной фантастике есть такой термин, который я нашел в этой книжке «dirt side». Dirt сайт. — это, по сути, поверхность любой планеты. У десантников, у космодесанта есть, ну, такое словечко типа «hit the dirt», ну, то есть приземлиться на какой-то планете. А это тут перевели как «ткнуться носом в землю» и что-то это какой-то бред, по-моему, ну, мне не нравится есть еще несколько очень показательных абзацев, я вам сейчас их тоже зачитаю показательные они почему в переводе, очень часто в этом переводе, который я читал дичайшие сказа... и... искажается смысл книжки как я это выяснил? После первой главы плюнул на перевод, сказал, ну его к черту вообще не нравится мне и начал читать оригинал, но иногда там были какие-то сложные места, я такой думаю дай сверюсь с переводом, ну чтобы больше как-то, лучше общий смысл понять и пару раз я просто в рандом в местах смотрел перевод и понимал, что вообще он не раскрывает для меня происходящее. Совсем такое ощущение, что я лучше понимаю, что происходит, чем переводчик, который переводил эту книгу. Вот сейчас пример приведу. А сержант продолжает разносить своих а, солдат перед высадкой. Maybe if you'd all buy it in this drop, they could start over and build the kind of outfit the expected you to be. But probably not. With the recruits we've got these days. Перевод. Если вернетесь из десанта, возможно, стоит начать сначала. И сделать из вас таких, каких хотел видеть лейтенант. Хотя, может, и вообще ничего не выйдет. Уж такие к нам нынче идут новобранцы. Но опять по стилю, да, сержант говорит. Уж такие к нам нынче идут новобранцы. Это как бабушка какая-то. уже сержант, ё-моё. Ну, а во-вторых, тут, как вы уже, наверное, заметили, полностью смысл. Искажен вообще вот до неузнаваемости. То есть с ног на голову поставлено. Есть выражение to buy it. Я с ним разбирался последовательно, пока книжку читал, потому что оно там встречается регулярно. Короче, to buy it это сокращенно от to buy a farm или to buy the farm. Я уже там не помню, какой артикль. По-моему, to buy the farm это эфемизм армейский. А, умереть, погибнуть в бою, to buy the farm купить ферму. Я потом а, в интернете посмотрел, откуда это словосочетание пошло. Никто, как обычно, толком не знает, но есть несколько версий таких доминирующих. Первая версия заключается в том, что этот эфемизм употреблялся ну, как бы, пилотами до Второй мировой войны, во время Второй мировой войны. И если пилот, допустим, бывало такое, что был необученный... Плохо управлял самолетом Самолет падал на какую-то ферму И правительство, чтобы возместить Убытки фермерам Оно как бы выкупало эту землю Ну то есть вот пришло из этого разбиться То есть купить ферму И был второй вариант, он тоже армейский Он произошел от такой мечты солдатской а Закончить службу Отправиться куда-нибудь в тихое местечко И купить ферму Но закончить службу можно двумя способами Погибнув в бою И по-нормальному И вот этот эфемизм как бы произошел от э, ненормального исхода событий, купить ферму, то есть ну грабануться, умереть, там, погибнуть и так далее. Эффемизм, да, то есть он заменяет вот это вот погибнуть. Я в книге не помню ни разу, чтобы, поскольку там в основном солдаты друг с другом общаются, чтобы кто-то сказал «die» или, я не знаю, «fall». В основном «to buy a farm», «to buy the farm». И есть такие вариации этого эффемизма. «to buy the farm» — это, ну, полностью, то есть умереть. «to buy it» — сокращенная версия, и to buy a little piece of it, не умереть, но сильно покалечиться, остаться инвалидом и уволиться из армии по состоянию здоровья, как-то так, вот представляете, какой там пласт огромный, в этом только словосочетании, а в переводе, даже в более неплохом переводе таком, который я потом нашел, это вообще теряется, это никто так и не стал Переводить нормально. Ну и здесь, а, в отрывке, который я вам прочитал, смысл такой. Сержант говорит, подчиненно. Может быть, вы там все помрете во время высадки. И тогда можно будет собрать с нуля нормальную команду, нормальное подразделение. Такое, которое хотел бы видеть лейтенант. Но, скорее всего, не получится, потому что присылают нам новобранцев вообще никаких. Понимаете, да, здесь говорят. Если вернетесь из десанта, возможно, стоит начать сначала и сделать вас на на на. Короче, отвратительно. И еще одно очень показательное. Перевод. Да, вот еще что, Чарли. Как насчет сегодняшнего вечера? Может быть, придешь к нам, женщины меч намечают какие-то развлечения. Но вы поняли уже, да, что опять пропасть между тем, что написано в оригинале и тем, что написано в переводе. Причем я интуитивно понял, даже не копаясь там особо в словарях, что это значило по контексту, то есть прочитав дальше. Там ситуация была в том, что офицер постоянно заполняет бумажки, и он, он теряет физическую форму, и он сержанта пригласил вечером с ним поразмяться, ну то есть имеется в виду поупражняться в боевых искусствах Waltzing Matilda, я потом это нашел, это такая австралийская, ну как бы национальная что ли песня Которая часто играет при спортивных мероприятиях всяких А в переводе женщины намечают какие-то развлечения. В общем, с переводом, ребята, все реально очень-очень сложно. И я, я безумно рад, что я прочитал эту книжку в оригинале. Она была сложная, правда. И вот знаете... Помните, я в одном из видео рассказывал, что вот когда читаешь, надо найти flow. Флоу ко мне пришел только на последних там, пяти главах, потому что я так читался и так хотел ну, узнать, что будет там с героями дальше, что я уже как-то подзабил на словари и просто читал что-то, наверное, упуская немножечко. Но по тем отрывкам, которые я уже для вас привел, вы ну, понимаете, какой там огромный культурный пласт в этой книжке, да? Если ты читаешь перевод, ты его упускаешь и хочется прям в этом разобраться, хочется залезть в словарь, хочется Залезть, я не знаю, в интернет погуглить про это Я вам сейчас еще несколько интересных выражений оттуда скажу Было там такое выражение, которое постоянно повторялось Его тоже в переводе как-то, ну вот так вот а, сместили On the bounce И Это всегда означало бегом на скаку Даже вот такой вот эквивалент у меня родился То есть мобильный, вот это вот, звездный десант должен делать все бегом то есть он, ему, у него нет времени постоять и подумать в бою, надо все делать бегом на скаку Баунс это прыгать, скакать И это тоже как-то все стерлось, и этого там очень много а По поводу дисциплины, несколько интересных выражений To goof off, это бездельничать, валять дурака и даже в каком-то из контекстов наломать дров За что можно получить chewing out Офицер прожует, ну то есть выволочку получить И это интересное выражение, я тоже не знал Haven't got a prayer, мне понравилось очень выражение, вообще без шансов Take a suit win at something — это на что-то замахнуться Вот клевое мне понравилось очень Booby prize — утешительный приз я записал As happy as a worm in an apple <laughs> Счастливый, как червяк в яблоке, классно, по-моему To get keyed up — заводиться To hold a sack — интересная идиома Это, ну, как бы держать мешок, но на самом деле это расхлебывать последствия чего-нибудь или чего-либо Поведение, кто-то натворил, а ты держишь мешок, то есть расхлебываешь И еще одно интересное выражение, бюрократию, как называют Я не знал, я думал, ну как бы bureaucracy, как-нибудь что-нибудь такое А есть прикольное словосочетание, red tape Это именно та бюрократия, которая волокита скорее, нежели класс какой-то управленческий что касается самой книжки, ну, я как бы не книжный блогер, я больше провод чтения в оригинале. Еще раз, ребят, я вам, вот если вы Advanced, я вам прям настоятельно рекомендую это почитать именно в оригинале. Это тяжело на самом деле, мне тяжело это было читать, но это того стоит. Upper Intermediate можете попробовать, ниже вообще даже не беритесь, вам будет прям, ну, слишком сложно, потому что книжка, правда, сложная. Она вот насыщена всякими такими культурными кодами, как это принято называть, всякими эфемизмами, крутыми выражениями. И что мне понравилось, это социальная фантастика, которую я люблю. То есть вот если вы вспомните фильм, я фильм пересматривал буквально вот ну, пару часов до того, как начал записывать это видео. Вот ну, в очередной раз подтвердилось, что не садись смотреть фильм по книге, если ты сначала прочитал книгу, потому что будешь плеваться. Вот когда-то мне этот фильм нравился, сейчас я его посмотрел, я просто вот рука-лицо и весь фильм, потому что очень сильно поменялись акценты, если в книге у Хайнлайна, там 10% по пиу-пиу жуки Там по-моему война с жуками Начинается где-то на, на Через 3 четверти книги где-то примерно То есть последняя треть или четверть книги Это война с жуками все остальное вообще не про это. В фильме 10% про что-то еще, 90% пиу-пиу по жукам. И мне вот как раз пиу-пиу фантастика не нравится, а про размышления нравится, вот социальное, про людей. И там Хайнлайн очень много размышляет об ответственности социальной человека, о государственном устройстве, таких вот интересных взаимоотношениях. Внутри армии Интересно, вот если вам, мне кажется, нравится Стругацкий Вот да, это что-то из серии социальной фантастики Стругацких Такие размышления об, ну, не идеальном, может быть, обществе Но о многообещающем обществе Вот такое вот сумбур Интересно, что информации много И хочется все рассказать Меня прям вот несет И... Сценария нет, я даже не знаю, насколько это видео в итоге получится по длине И хочу еще с вами поделиться маленьким таким планом Следующая книжка, которую я хочу прочитать на английском Это будет перечитывание того, что я в этом году прочитал Но это будет Lovecraft Я немножечко заглянул в оригинальную версию Зова Ктулху Ужаснулся, перекрестился и ушел Потому что Lovecraft писал очень витиевато и очень давно Поэтому язык старый, витиеватый и сложный. Но я хочу его перечитать на английском и посмотреть, насколько был хорош перевод. Наверное, когда я это сделаю, я с вами этим, как обычно, поделюсь. Такие дела, ребят. Спасибо, что смотрели это видео. Напишите, как вам. Напишите, читали ли вы Хайнлайна и читали вы его как в переводе или в оригинале. И будет интересно узнать, кто из вас читал в оригинале и что думаете по поводу Книги и фильма. Что лучше? Ну, для меня лучше, конечно, книга, и я мог бы вот так же полчаса гореть по поводу того, какой отвратительный фильм сняли по такой охренительной книге. Хорошего вам понедельника, хорошей недели, и всем пока!